дважды двадцать четыре, дважды дважды двадцать четыре дважды 24 четыре дважды 24 четыре дважды 24 четыре дважды двадцать четыре дважды ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре, довольно 24 два четыре, два четыре, два четыре, четыре, двадцать двадцать четыре двадцать двадцать четыре двадцать двадцать четыре двадцать двадцать четыре двадцать четыре Tell it. Tell